Стихотворение называется «Два листочка для Путина». Трусы, бутылка, новичок, полет из Омска в Шарите, И яда маленький глоток, И Лёша троллит в ФСБ. Трусы, бутылка, новичок, Но мы ж друг другу не враги, Оденем шапки из фольги, Закончим северный поток. Трусы, бутылка, новичок, Нас не погубят никогда, Нас не ошпарит кипяток, Нас не посадят на крючок, Нас не обманет колобок. Мы вечные, мы навсегда.